всем добрый день у микрофона Алексей Федорцов и сегодня рассмотрим новый кейс нашего клиента по настройке таргетированной рекламы в facebook instagram через рекламный кабинет facebook ниша онлайн кассы собственно говоря до этого а, заказчик пробовал настроить рекламу самостоятельно и вот вы видите а, ниже вот это наша рекламная кампания Ниже а, результаты рекламных кампаний нашего заказчика, который пытался сам настроить самостоятельно. У нас большой опыт работы с, с онлайн-кассами, поэтому а, мы знаем, что делать. И, как видите, а, рекламные кампании, которые были настроены до нас, ну, по ним были расходы, расходы, расходы, но результатов не было. А, рекламная кампания была настроена за лиды, Собственно говоря, мы не стали отклоняться от этого принципа и тоже настроили рекламную кампанию за ряды, но уже немного по-другому. И посмотрим, а, из чего составили эти рекламные кампании. Ну, Во-первых, мы использовали два вида аудиторий, которые уже нами проверены и протестированы на этой же нише, но с другими заказчиками. И, как видите, а, результаты не заставили себя ждать. По одной группе объявлений у нас 24 лида зашло за весь период, а по второй 31 лит а со средней стоимостью обе по 153 рубля. Что очень даже неплохой результат а, по этой нише. А, правда в прошлом году нам удалось добиваться показателей 80 рублей клик, но с учетом а, пандемии и спада общей статистики а, это очень неплохой результат. Если мы посмотрим по статистике всех рекламных кампаний, то можем увидеть, какой график работы был конкретно в этой нашей рекламной кампании, то есть с мая и немного в июне. В июне стоимость заявки начала расти, всего за этот период получилось 55 лидов. По средней стоимости 153 рубля. Как видите, тут есть объявления по каждому из производителей, которым торгует наш заказчик. Давайте посмотрим отдельно, что сработало, что не сработало. Возьмем на примере группы объявлений детального таргетинга, которые мы делали. И посмотрим, какие объявления здесь у нас есть. Вы видите, что здесь есть видеоролики короткие по производителям, да, Эва Тора, Sigma и Акси. На, на каждую группу объявлений а, в день выделялось по 500 рублей. И вы видите, что на вот этого производителя, вернее, именно этот рекламный креатив не сработал вообще никак. То есть на него было потрачено 274 рубля а, и его отключили как нерезультативный. По второму креативу мы получили а, 5 заявок со средней стоимостью 175 рублей, что входит в наш KPI. И большое количество лидов 26 по третьей группе объявлений и по средней стоимости 117 рублей. Понятное дело, что это вообще начальная а, компания. и далее будет период оптимизации. На данный момент... Этот результат полностью всех устраивает. Если мы посмотрим а, общую рекламную статистику по плейсментам по данной рекламной кампании, то мы можем увидеть, что преимущественно все обращения были из Инстаграма. Давайте посмотрим по плейсментам. Вот. Из фейсбука тоже обращения были, но очень мало количество одной штуки и по 280 рублей таким образом placement instagram хорошо отработал а, по опыту могу сказать что placement а, ленты instagram и а, stories instagram на первых местах в во всех плейсментах размещения ну на этом обзор этого кейса а, завершаем а, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях под видео. Либо пишите мне напрямую в ВКонтакте. Либо по контакт, моим контактам ниже в подписи к этому видео, к описанию. Есть мой WhatsApp. Ссылочка напрямую. Пишите, задавайте вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь. Скоро будут новые кейсы, новые видео. На этом все. Всего доброго, до новых встреч.